Из теплых и уютных стен уникса мы переместились на красивейшие лазурные берега озера Яльчик. Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник школы актива деревни Универсиады Яльчик 2017. Меня зовут Роман Полинсков и в эти пять дней, которые мы здесь проведем, ты узнаешь, чем живут активисты деревни Универсиады и много еще другого и интересного. Поехали, смена стартовала! Школа актива началась с нашего любимого концертного зала «Уникс». Участники собрались, кураторы нашли своих, а Юра Зонин, который обещал приехать в Яльчик, рассказывал, что там да как. Могло создаться впечатление после вот этих слов, то, что там обалдеть, там все огорожено, там так-то, так-то, там вот какая-то зона тюремная, там и так далее, да, разбитые окна, вот и так далее, и так далее. На самом деле, на самом деле, надо приехать туда, приедете, убедитесь, что это самый обыкновенный, но намного лучше обыкновенного лагерь, домики очень чистые, места, где мы живем, обалденно классные, то есть там всегда свежо, там всегда хорошо, несмотря на то, что на улице может быть жара, либо наоборот может быть холод, Помещение всегда очень приятно находиться. После таких изречений ребята, воодушевленные до безумия, отправились в автобусы, которые и отвезли их вот до Яльчика. Сразу по приезду начался еще один водный инструктаж. На этот раз участников познакомились с организационным составом еще раз с кураторами и с женщиной-спасателем, которая обещает бить веслом нарушителей порядка. Ну а теперь отправляемся к легионам и начинаем знакомиться с ними поближе. Что, в принципе, можешь сказать о своей бригаде, можно так урезаться? Необычная Что? Что? Вот Давай посмотрим, да, давай вот, э, оператор, пожалуйста, вот давайте внимательно посмотрим на эти лица. Что ты можешь о них сказать? Необычная болтунья. 네. Реально, они самые разные люди тут собраны. Mm -hmm. Адаль, да, это про тебя. Да. Ну, я вижу, вот Вадим вот сыграется с человеком, которого вот сейчас карты теребят. А как зовут? Как, как? еще раз? Адель. Адель. Адель. Да, поехал. Ну, думаешь, нормально у тебя все пройдет, да? Думаю, да. Из семи легионов какое место займете? Да, в принципе, это не так важно. Скорее, важно, чтобы в конце... Ну, нет, относительно. Друзья, что вы можете сказать по поводу своего куратора? Очень нравится. Нас записывать что ли? Да, да, да. В чем она тебя выручила? Она мне очень помогла, поддержала меня в трудный момент. И какой это трудный момент был, если можно об этом говорить? Небольшая жизненная ситуация, о котором я не могу рассказать. Личная. Да. Ладно. Часть Санта-Барбары все равно здесь. Еще какие-то мнения, пожелания, отзывы о вашем кураторе есть? У кого-нибудь нет? М? Прям топ-топ, да? Вообще, ништяк, хороший чувак, молодцом Что можешь сказать о своих ребятах, которые с тобой достались? Мне очень повезло, я рада. Пока mm -hmm. мы ждали второй рейс, мы очень хорошо познакомились. Mm -hmm. Хорошо, контрольный вопрос, который ты, скорее всего, ждешь. Каково mm -hmm. это брать легион без Газиза и Вадима? Спасибо за знакомство, но ну а теперь настало время вечернего мероприятия, так как вести его должен был Юра Зонин, который обещает приехать, перехват ему у него эстафету, а интервью вместо меня отправился брать наш любимый фотограф Никита Тахтасинов. Привет, как дела? Хорошо у вас. Замечательно. Как тебе, яльчик? Мне очень понравилось. Ты Я первый раз, раз Да, первый ж, раз а, очень а, нравится. Какие первые впечатления у тебя? А, Британов, ну, сначала как-то... Ну, долго ждали, во-первых, автобусы, а второго рейса, а так, а, потом, знаешь, когда приехали, вообще все очень классно, тренинги. Вот, вот сейчас к выступлению материал. готовимся. А, как тебе кураторы? Кураторы вообще то. Как тебе твоя команда? Команда тоже хорошая. То есть у вас сразу же с первого дня получилось работаться и все хорошо у вас, да? Да, с Выступление готовы? Да, конечно. будете Да. Будем ждать? Увидите все это? Все увидим? Да. Все. Обещайте, что будет все хорошо? Конечно. Да. Посмотрим. На вечернем мероприятии мы узнали, как называется каждый из легионов, увидели их отличительные знаки, девизы и так далее. Но нет смысла все это перечислять. Сейчас сами все увидите. Собрались не просто так ребята, активные студенты, парни девчата, улыбки в На каждом шагу все на позитиве, слава КФУ, каждый из нас поверит. Ну что ж, ущербное мероприятие подошло к концу. Я думаю, надо поинтересоваться у толпы, как им вообще настроение и так далее. Девушка, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как тебя зовут? Даша. Как еще раз? Дарья. да, скажи, пожалуйста, как тебе вообще яльчик? Ну, поначалу было такое себе, сейчас вроде пожарче стало. А, такое себе, в чем заключается? Интернета нет, холодно, в комнате тесно. Тебе некому согреть, что ли? Да. Какой ужас, но ну, я надеюсь, что наши зрители потом уже, когда ящик закончится, все-таки придут, тебя согреют А но в целом, плохо. как тебе вечернее мероприятие? Нравится И все, больше ничего не скажешь? А что еще говорить? Ну, не знаю, там атмосферно, круто, вау! Атмосферно, круто, вау! что. чувак знает, что говорит, ну что ж, отдыхай дальше ну что ж, на этом первый день школы актива деревни Универсиады подошел к концу. Большое всем спасибо за внимание. Этот выпуск для вас вел Роман Полинсков. Увидимся уже совсем скоро, а именно завтра. Всем спокойной ночи. До скорых встреч. Пока-пока.